доброго времени суток мои дорогие и любимые подписчики гости канала истина таро вас приветствую я катерина спасибо вам огромное за вашу обратную связь за ваши комментарии лайки которые вы оставляете мне под видео сегодня мы проведем расклад на картах 2 на обычных картах который будет называться я и он что будет дальше между вами Итак, при этом раскладе мы будем использовать две колоды карт, чтобы ответить на этот вопрос. И сейчас посмотрим, в каком состоянии находитесь вы. Что вас окружает, ваши мысли, ваше будущее с ним и ваше прошлое. Пока я тусую карты, э, хочу вам сказать, что оставляйте ваши комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. И пишите, какие видео в дальнейшем вы бы хотели видеть на моем канале. Итак, в каком состоянии находитесь вы сейчас? Какие ваши мысли? Что будет в дальнейшем? Так, начинаем вас искать. Вы у меня будете ассоциироваться с червенной дамой. Сейчас мы ищем вас. Просматриваем, где же вы. Ой, девочки, тут уже сразу то, что выпадает, общая картина. Я вас еще не нашла, но по тем картам, которые я вижу, то в вашей голове очень много мыслей, девочки. Эти мысли направлены на мужчину. Вы знаете, вот на данный момент как болезненное состояние души. Вы очень переживаете за ситуацию, которая произошла из-за него, или с ним, или вот э, ситуация вообще, что происходит в ваших отношениях. Посмотрите, сколько в вашей голове мыслей. Мысли здесь и больное сердце больная душа выпадает Ой, чувствую у нас сегодня будет тяжелый расклад потому что ваше состояние которое мне показывает на общем раскладе сейчас но обещает желать лучшего скажем так ну все же посмотрим <ккъем> так посмотрим что у вас на сердце происходит что в вашей голове? Какие мысли у вас сейчас? Какие мысли? Так. Что в прошлом у вас? Что у вас сейчас в прошлом? Что в настоящем? Что в будущем? Так, Эту колоду карты я пока уберу. Пока она нам не нужна. Так, Что будет... Способствовать в будущем, что в настоящем, что в прошлом, что в будущем. Итак, смотрим, мои дорогие. Так, напоминаю, что расклад общий. Место, если это смотрят мужчины, просто вместо дамы вы можете как бы ну, представлять короля. То есть то, что на вас смотрим интерпретируйте, пожалуйста, ну расклад является общим, итак, что у вас на сердце, а на сердце у вас как раз любовь этого мужчины, на которого мы смотрим, прям вот то, что мы смотрели на общем раскладе, вот знаете, как-то вот его интерес вас волнует, вот свидание с ним, вот как-то его любовь, вот сейчас на данный момент все мысли просто забиты о нем, вот знаете, вот в голове те мысли, на которые мы смотрим, это здесь желание встретиться и желание как бы пообщаться с мужчиной, вот что-то, начать с ним какие-то разговоры, здесь мужчина, возможно, у некоторых проиграется, опять же напомню, что расклад общий, что мужчина Возможно, связан с бумагами, либо как-то вот работа у него связана в юриспруденции, либо это что-то связано с какими-то документами, которых там он является начальником, либо директором, либо работа связана вот с какими-то бумагами. Вот здесь может проигрываться и такое. Так, что же у вас сейчас в настоящем времени? в настоящем времени вот знаете вот у вас сплошные хлопоты хлопоты к этому мужчине ваша любовь к нему вот как-то знаете вот желание желание быть с этим человеком либо же возобновить начать с ним и начать с ним вот с чистого листа вот как то чтобы все у вас началось по-новому, либо вот к лучшему, но здесь почему-то ситуация такая вот как либо на паузе, либо вы с человеком не общаетесь вообще, либо просто вот знаете, какая-то произошла ссора. А у некоторых же проиграется просто люди в отношениях, но человек как-то либо закрытый, либо не идет на контакт, что в прошлом было. Вот знаете, вот здесь у некоторых проиграется, что в отношениях присутствует третий человек, здесь может быть либо человек женат либо у человека появилась новая пассия либо просто у человека много вот знаете таких знакомых женщин с которые вот являются не просто знакомыми а это может быть и для постели и для каких-то ну вот отношений таких вот могут быть у мужчины и тайные женщины либо вот здесь какая-то ссора могла у кого-то произойти из-за женщины или разговор какой-то был, э ну вот по поводу этой женщины, что будет в будущем, <къем> давайте посмотрим, что же будет у вас с ним в будущем, ой, девочки, пока ситуация, ту, которую мы видим, что у вас будет в дальнейшем с этим мужчиной, опять же будете переживать очень сильно, Здесь даже, знаете, вот такая вот болезнь Болезненность души По отношению к этому Мужчине Переживать, вот какой-то вот неприятный разговор Будет по поводу него И у некоторых даже Проиграется, что мужчина выйдет На связь с вами, но будет определенно неприятный разговор, вот, который не приведет к решению каких-то проблем либо вопросов, которые между вами э, существуют. Также, девочки, вот сейчас смотрю на вас, как бы вот это пока общая диагностика, потом мы перейдем на карты Таро, детально посмотрим все. Но здесь у некоторых даже как идет предупреждение того, что, пожалуйста, будьте аккуратны по работе, по документам, потому что здесь могут быть какие-то неприятные, вопросы какие-то вот проблемы связанные по работе потому что вот по раскладу пока по общему которому вижу здесь девочки которые переключены на мужчину которые вот э, постоянно вот знаете зациклены сейчас на этих отношениях они как-то упустили свой момент свое внимание на документах на работе а здесь вот по картам то что вижу этого делать абсолютно не стоит так Давайте же посмотрим, с чем вы остаетесь, с чем вы остаетесь. Так, интерес у вас по поводу мужчины, конечно, вообще интерес, желание встречи. Знаете, здесь у вас определенно отходит неприятный разговор, который, я так думаю, и привел к такой ситуации, которая вот у вас находится на данный момент повторю что расклад общий. если вас заинтересует расклад ну вот вот это ваша любовь ваши отношения вот которые вот у вас есть на которые мы смотрим за которые вот на данный момент идет расклад если же у вас будет желание персонального расклада либо персональных каких-либо а, обрядов заговора вы можете обратиться ко мне по вайберу по номеру телефона вайбер написав который будет указан под видео написать и обратиться ко мне вы можете с любой точки мира просто напишите как бы я всегда выхожу на связь и всегда отвечаю тем кто этого в этом нуждается так ну тут опять же вот вот то что сейчас и отходит вот здесь может быть определенно треугольник мужчина либо не один либо не свободен, либо мужчина, который мог уйти к другой женщине, или вот как-то, вот знаете, интересуется уж очень другими женщинами. Здесь даже у некоторых проиграется, что мужчина может сидеть на сайтах знакомств, знакомиться, э -э, либо же, вот знаете, немножко такой вот э -э бабник, которого которого вот проблемы у вас возникают из-за из женщин. Здесь даже многих проигрывается то, что у вас к нему большое недоверие, что вы не доверяете своему партнеру, что вы, знаете, постоянно на какой-то слежке в отношении него. Вот здесь какие-то проверки телефонов. Здесь даже может быть проигрываться, что у некоторых мужчин телефоны могут находиться на паролях, которые вот тут, понимаете, определенно мужчине не доверяете. Так, Хлопочете, хотя за него, вот знаете, чувства у вас к нему есть, но, кстати, у многих это тянутся отношения давно, либо же вот отношения, знаете, которые, в которых вы планировали с этим человеком перейти на что-то большее, чем просто общение или вот чем просто какое то вот такие периодические встречи. Мужчина, опять же, повторю, что может у кого-то быть начальником, либо человеком, связанным э, с какими-то документами, с какими-то вот, может быть, продажами. У кого-то здесь проиграется и такое. На данный момент вот то, что по картам мы видим – это болезненное состояние души. Очень уж такое состояние, знаете, тревоги какой-то, которая вот безвыходная что ли какая-то, знаете. Желание что-то изменить, желание как-то поменять, но пока ничего не меняется. Так, что же будет? Вы видите, вот карта, вы на него очень сильно сейчас злитесь. Злитесь, но при этом очень любите. Как-то вот здесь, знаете, любовь вперемешку с ненавистью, со злостью к человеку. Так. Здесь, знаете, вот такое вот состояние, состояние паузы. Состояние паузы, которое, вы знаете, еще некоторое время у вас продлится, однозначно продлится, сказать, что от мужчины идут какие-то шаги серьезные, либо какие-то решения, вот пока на общем раскладе я не вижу, посмотрим, что нам Таро скажет, давайте закончим сначала здесь. Знаете, вот у вас сердце успокоится тем, что у некоторых девочек мужчина объявится. Вот он объявится, но опять же, при таком раскладе, который мы смотрим, для того, чтобы здесь был какой-то положительный результат, какая-то вот положительная тенденция в отношениях, здесь однозначно нужно спланировать разговор, потому что здесь у многих он снова закончится ссорой. Да, у вас однозначно будет разговор с ним. но вот здесь, знаете, здесь многие девочки, кстати, то, что вижу, они переключились на работу уже как-то вот надоело ждать уже как-то надоело что-то пробовать строить с этим человеком, вот выходить на какой-то новый уровень. Здесь многие уже ушли в работу, потому что надоело ждать, надоело ждать, когда что-то поменяется, когда что-то изменится. О, все же что здесь? Здесь уже многие стали такие бизнесвумен. Здесь девочки у многих проиграется вот общение с этим мужчиной, встреча, кстати, будет. Здесь такое у вас проигрывается. Но пока на данном моменте я не вижу от мужчины, чтобы шли какие-то серьезные шаги, чтобы что-то как-то меня, менялось. Давайте посмотрим теперь здесь, на этой колоде, что же все-таки сейчас между вами происходит. Спросим, что же между вами сейчас происходит... Вами сейчас происходит, ой, мои дорогие, смотрите, что за ситуация. Вот здесь вот э, можно сказать, одно. у вас здесь были нормальные отношения, ну вот как вам казалось, здесь вроде бы была какая-то гармония, вроде бы взаимная любовь, вот вроде бы вот нормально все как бы шло, развивалось, но в один прекрасный момент как бы произошла такая ситуация, знаете, когда мужчина, то ли у некоторых проиграется без объяснения каких-либо причин, либо без какой без какого-либо Объяснение в общем, как-то, знаете, вот то ли пропал, то ли перестал общаться, то ли вот э, здесь как-то со стороны мужчины было, была поставлена пауза, вот здесь вы пытались с ним что-то выяснить, вроде бы и пытались что-то у него узнать как-то, вот э, пробовали поменять что-то, но вот мужчина как-то на контакт не идет. Здесь, вот, знаете, здесь настолько подвешены сейчас отношения, что... Как-то, вот знаете, состояние безвыходности. Безвыходности и состояние того, что ничего никак не продвигается. Мужчина то ли молчит, то ли бездействует, то ли вот как-то от него что-то, ну, не рыба, ни мясо, скажем так. От этого у вас очень много страха по поводу того, что это вот может у вас затянуться, затянуться надолго, и просто-напросто с этого состояния вы не выйдете. Здесь очень многие за это переживают. Ну, давайте посмотрим... Что же чувствует мужчина сейчас? Что же чувствует мужчина здесь сейчас? Как он к этому относится? Смотрите, у многих девочек проиграется то, что несмотря на то, что мужчина бездействует, либо то, что он молчит, все равно он за вами как-то наблюдает, вот, как-то следит. Это могут быть и социальные сети, это могут быть какие-то мессенджеры, через которые он смотрит в сети а не в сети, может быть у некоторых мониторит других мужчин либо же просто где-то как-то с вами подсматривает, или узнает у знакомых, друзей, родственников по поводу того, как вы и что. Вот знаете, здесь такая вот карта идет слежкой, причем слежкой такой конкретной. Вот вроде бы и не появляюсь, вроде бы как и ничего не э, показываю, но при этом при всем я ее и не, от, и не отпускаю, но при этом ничего ей не обещаю. У некоторых здесь проиграется то, что мужчина сейчас ушел в работу как-то, знаете, какие-то тут могут быть проблемы по работе, которые на данный момент он решает и пытается что-то как-то выяснить, у некоторых здесь проблема с деньгами у мужчины, знаете, и он пытается как-то их решить, у некоторых же что-что, какие-то проблемы по работе, даже некоторым из мужчин могли либо лишиться работы, либо иметь серьезные вот проблемы. Но, знаете, вот на данный момент у мужчины есть все возможности как-то к вам проявиться, как-то вот снова восстановить эти отношения или улучшить эти отношения, но, знаете, он как слепой Крот, который не знает, как это сделать. Вот, но не то, что вот не знает, но просто как бы не хочет, скажем так, что он сейчас пока такое дело. Да, здесь вот у многих проявляется то, что мужчина бездействует, либо не проявляется из-за треугольника, из-за того, что он не свободен, либо из-за того, что здесь вот является наличие третьих лиц. Вот у э, многих также проявится то, что мужчина, знаете, вот имея жену, находясь в ссоре с ней проявляется к вам но после того как дома все хорошо снова исчезает вот тут даже у некоторых и такой момент проявляется что мужчина появляется периодически Может даже некоторые обещают что что-то поменяется, что что-то изменится, как-то улучшится но при этом при всем абсолютно ничего он не делает. Давайте посмотрим будет ли он что-то делать в дальнейшем? И поменяются ли у вас отношения с ним? Так, будет ли мужчина что-то для вас делать? ли здесь отношения? О, здесь девочки, смотрите, и мальчики. Возвращаемся к тому, с чего я начала. То, что мужчина объявится, это однозначно. Это не конец, пауза, которая затягивается. Но у мужика выбор стоит, который вот перед которым он стоит. Либо вы ему поставили условия, что давай выбирай, и после того, как выберешь, уже давай возвращайся. Либо же кто-то поставил условия, что давай уже решайся на что-то большее. Либо здесь просто вот как бы выдвинули свои условия, перед которыми мужик вот сейчас вот стоит и думает, вообще стоит, не стоит, вообще будет, не будет. К вам он явится с разговором с таким, что попытается с вами договориться, но причем он попытается договориться так, чтобы было выгодно ему, не жертвуя своими какими-то свободами, не жертвуя своими какими-то вот уставами, к которыми он привык. Вот здесь как-то вот так, вот, потому что вот знаете, для мужика, на которого вы мы смотрим, вот, или женщина, если это смотрит мужчины, здесь очень тяжело как-то что-то менять и пробовать идти на какой-то вот другой Уровень отношений, либо вот э, как-то пробовать что-то менять, вот как-то, знаете, вот как гриб, который прирос в земле, и все, и он не хочет больше ничего менять, вы вот, знаете, вот здесь с вашей стороны идет осознание того, что ну вот как-то, ну не готовы вы что-ли к таким отношениям, либо вот вы понимаете, что вы от этого всего устали, и вам хочется нормальных отношений, но мужик на это не готов, так, чем же все-таки это все закончится? Знаете, а закончится это тем, что вы будете думать вообще, нужно ли вам эти отношения или не нужно. Или стоит все-таки пойти в новые отношения, в новые счастливые. Говорю, карты вытаскиваю соответствующие. Или все-таки стоит пойти в такие отношения, где будет гармония, где будет нормально, взаимопонимание, вот какая-то отдача. Не только с вашей стороны, а еще и со стороны мужчины. Здесь даже многие из девочек психануты решат, что все-таки нужно идти в новую жизнь, что хватит уже страдать и мучиться, потому что есть, потому что мужик... И зря на вам уже потрепался нервы. Вот реально уже очень многие уже просто ушли в работу и думают, что все, хватит. Буду начинать все заново. Но буду начинать все строить по-другому. Так, все-таки какой совет карты вам дают? Что же вам дают карты? Посоветуют. Как же вам вести в это себя ситуации? Совет карт для вас. Какой совет карт для вас? Девочки... Карты и мальчики, то, что здесь говорят, что хватит уже страдать по вот этой ситуации, которая у вас с ним происходит. Хватит это все вот перекручивать, постоянно обдумывать, страдать, потому что здесь вся история о том, о ваших страданиях, о ваших переживаниях. Хватит уже думать, ждать его, когда мужик вернется. Вот как-то просто отпустите эту всю ситуацию. Займитесь собой, научитесь любить себя перестаньте ждать когда человек изменится или когда будет делать то что вы его постоянно просите а он на это не идет научитесь жить для себя отпустите всю эту ситуацию потому что карты говорят о том что здесь вам нужно если кто-то занялся работой большие умнички вот те, кто ушел в работу, просто ну, молодцы большие, вы добьетесь в работе очень многого, потому что здесь у вас как бы на почве того, что мужик вам развил сердце, так сказать, либо же просто столько принес не очень хорошего, как-то вас простимулирует к тому, что вы здесь многие станете умничками и многие уйдут в работу, причем работа это даст вам плоды. Отпустите ситуацию, человек этот явится к вам, явится и будет от него и сообщения, и встречи здесь будут, но эта встреча может принести снова рассорку такую, рассорку, которая вот снова перерастет вот такой вот большой ком, снова большой ссоры, если же вы хотите с этим человеком быть, ну как бы если вы чувствуете, что это ваше, и пока вы не готовы это отпустить, то значит продумывайте разговор таким способом, чтобы это не привело снова к ссоре, Итак, спасибо за просмотр моего видео. Пишите в комментариях, понравился ли вам данный расклад. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик и записывайтесь на персональные расклады на картах Таро. С вами была я, Катерина Таро. Пока-пока!